Людей близкими делают непохожесть, неуживые компромиссы и даже несовместное прошлое. Близкими людей делают искреннее наслаждение от разницы. Когда не пытаешься кого-то переделать, переубедить или отчаянно нафаршировать советами. Когда просто общаешься с человеком, как книгу читаешь. В чем-то согласен, в чем-то нет, но все равно так интересно, изящно и легко, что не оторваться.